Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! Послушайте, у меня есть прекрасная новость для всех тех, кто живет сейчас в таком положении, которое полностью противоречит тому, намного хуже того, что Слово Божье обещает нам. Например, есть люди, которые внутри себя не имеют уверенности, они потеряны. Те люди, чьи души пустые, полностью пустые, души, в которых страдания. Эти люди мучаются от боли, кричат о помощи. И эти души, которые не знают, как дальше жить, тогда... Иисус называет такие души, таких людей мертвыми, мертвыми, и они внутри мертвы. Тогда, если вы сейчас в таком положении, такая ситуация в вашей жизни, посмотрите, что Иисус вам говорит. Он говорит следующее. Я воскресение и жизнь. Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, верующий в Иисуса, если и умрет, а живет, тогда. Вы, те, кто живете и верите в Господа Иисуса, но до сих пор у вас страдание в душе, у вас пустота в душе, у вас такая боль ежедневная. Может быть, вы внешне кажетесь прекрасно, все хорошо, спокойно. И никто не знает, что происходит внутри вас. Но вы, те, кто сейчас имеет это мучение, эту боль душевную, она такая горькая, ваша душа, вы можете покрасить или макияж сделать с какой угодно. Вы можете совершить операцию пластическую. Ничего не изменится, потому что ваши глаза показывают это. Когда вы в зеркало видите себя, вы чувствуете себя очень отвратительным. Хотя другие думают, что вы красивый, но вы сами себя видите как очень некрасивым, отвратительным. Вы думаете, что у вас такая ситуация драматическая, потому что внешность для других. Кажется, что все прекрасно. Но внутри у вас, вы знаете, очень плохо. Тогда Иисус называет людей, чьи души, без мира, не имеет этого мира. Иисус считает их мертвыми. Но одновременно... Когда он называет таких людей мертвыми, он также дает шанс, дает возможности, он приглашает этих людей, и никто не может за это заплатить. Вера – это бесплатно, Божий дар, тогда не нужно платить. И если у вас вера есть, и душа потеряна, она болит, но есть вера. Иисус говорит следующее. «Верующий в Меня, если и умрет, а живет». Он дает жизнь тебе. И когда Он дает жизнь, потому что вы верите в Него, только это, больше ничего. Не нужно быть религиозным человеком, не нужно быть таким христианином, не важно, какая вера у вас сейчас, неважно, какая жизнь, неважно, если душа твоя она мертвая, и Иисус воскресит ее сейчас с момента, когда вы поверите в Него сейчас. Ну, епископ, объясните, как я могу верить в Иисуса? чтобы Он воскресил меня, чтобы дал жизнь, чтобы я получил эту жизнь, которую Он обещает мне в этот момент. Что мне нужно сделать для этого? Как я могу верить в Иисуса? Давайте я объясню вам. Например, вы хоть раз были у доктора. Когда вы идете туда, он доктор, медик, после того, как все экзамены провел, анализы взял, сказал, у вас такая проблема, я напишу тебе рецепт, Тогда доктор передает тебе его слово. Он пишет тебе рецепт на бумаге. Иди, купи эти лекарства, начинай пить так, так и так. И будет все в порядке. Тогда у вас... Есть это направление. И если вы верите в слово этого медика, вы возьмете этот рецепт, пойдете в аптеку и там купите все, что нужно, и начинаете его пить, и все будет хорошо. А если вы не доверяете этому медику, если он не передает уверенность вам, тогда вам его слово написано, это рецепт, вы просто выбрасывайте, потому что не верите. Слово Божье тоже так действует. Слово Божье именно так работает. Кто верит, исполняет, послушен, следует за этим словом. И кто не верит, ничего не получает. Тогда что вы будете делать? Какая у вас позиция или мнение о вере в Иисуса? А, да, епископ, вы знаете, я верю в Иисуса, но... Я на самом деле так не полностью, как он говорит, тогда вы мертвы. Вы продолжаете быть мертвым, у вас нет мира. Это реальность, вы знаете ее. Внутри вас нет покоя и мира, потому что этот мир существует в жизни только тех, кто живой, кто не живой. Он в постоянном состоянии войны внутри себя находится. И если вы хотите мир, это для живых, а не для мертвых. Кто живой, другими словами, живой верой в Иисуса, у Него есть мир. И Господь говорит, я из воскресения и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Даже если умрет, оживет. Только верь. Если вы верите, вы получите сейчас жизнь. И воскреснете сейчас. Если завтра вы примете, завтра воскреснете. До того момента будете мертвы. Или мертвым. И Он говорит, добавляет, объясняет что всякий, без исключения, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Это вопрос. А вы верите в это? Верите ли вы этому? Да, мои друзья, если вы верите, то сейчас, сейчас вы получите Духа Святого, Духа Жизни, и вы родитесь, станете новым творением. Прямо сейчас, в этот момент. Где вы находитесь, неважно, дома, на работе, в тюрьме, в больнице, на улице, где бы вы ни были, на пути, где бы вы ни находились, если вы поверите в Слово Иисуса, сейчас, прямо сейчас, тогда сейчас Он вас воскресит. И когда воскресит, у вас появится мир, и когда у вас появится мир, у вас появится радость. И когда появится радость, тогда вы ваши проблемы встретите спокойно, потому что внутри мир есть. И, и если вам нужно больше помощи, больше информации, идите сейчас, сегодня, в Храм Духа Святого, который самый близкий к вам, и без сомнения там вы Действие Духа Святого увидите в жизни вашей и других людей. Те люди, которые имели жизнь ужасную. Может быть, вы воскресли сейчас, поверили сейчас и воскресли. Слава Богу! Слово Божье истинно, Оно не умирает. И кто верит в это слово, живет вечно, не умирает никогда. Да, тело, оно... Остается там, в земле. На душа, душа, радуется, счастлива, у нее мир. Хорошо? Пусть и Бог благословит вас. До завтра, друзья. Аминь.